Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. Наверное, многие уже догадались, глядя на эту заставку. Тема сегодняшнего видео будет посвящена старой забытой теме водородной очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. Друзья, не так давно, просматривая свои старые видеоролики, мне на глаза попалось вот это видео. Тогда достаточно подробно и наглядно я пытался рассказать, пытался донести о том, как же на самом деле взаимодействуют такие вещества, как водород, кислород и углерод. Как же на самом деле происходит процесс окисления и выведения углерода из двигателя вашего автомобиля. За два года это видео было просмотрено около 170 тысяч раз. Кому-то оно понравилось, а кому-то нет. Вами было оставлено очень много комментариев, как положительных, так и негативных, достаточно резких в своих высказываниях. Не стоит все сказанное мною принимать за чистую монету. Я не пытаюсь навязать вам свою точку зрения. Я всего лишь хочу рассказать вам о том, что знаю сам, и показать вам то, что вижу сам. Друзья, все, что вы увидите дальше, будет происходить без моих комментариев. Вы должны увидеть это сами, вы должны оценить это сами и сделать только собственные выводы. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, к показанному добавить нечего, вы все видели собственными глазами, делать выводы только вам, а на этом я буду завершать свое видео, до новых встреч, всем пока!